здравствуйте уважаемые слушатели сегодня решила сделать э, видео по поводу э, покупки моей э, в каре я много раз проходила мимо этого магазина много раз видела что открывается очень большое количество представительств магазинов таких широких достаточно там огромный ассортимент интересный ассортимент много раз я туда приезжала много раз думала. но дело в том что ничего особенного мне оттуда было не нужно сумки я носила кожаная вот, и в один прекрасный момент э, получилось так, что я достаточно часто стала э, ездить с Кари, и, в общем-то, мне нужна была белая сумка. Я задумалась про белую сумку и почему-то решила попытать счастье в Кари э, и увидела, увидела сумку перфорированную, значит... С перфорированными, ну, с перфорированными стенками. Когда-то такую сумку я видела, но видела я в дорогом магазине. И, в общем-то, синтетическая сумка, которая ничего себе не представляла, обыкновенный мешок, так стенки сделала, две стенки, дно. А у нее даже не было, ни, она не закрывалась, ничего, просто, просто ну, как мешок с длинной ручкой. Ну, она была красиво перфорирована, так красиво, стена, стоила больше 3,5 тысяч, почти 4 тысячи. Вот, я просто посчитала, что э, быть в здравом и в здравом рассудке, чтобы покупать э, такую сумку, я долго ходила вокруг нее, надеялась, что в конце сезона она подешевеет, как было с моей оранжевой сумкой, она стоила когда-то половиной тысячи в начале сезона, а потом я купила ее за 800, так ее никто не купил, и в общем-то поняла, что такие сумки мне очень удобны, большие, объемные, держащие форму, в общем-то, и вот в один прекрасный момент я оказалась в каре, и я присмотрела, обратила внимание на сумку, которая мне понравилась. Это вот такого была на сумочка. Там внутри прикреплена вторая сумка. Она выполняет как бы роль планшета. Она гладкая, совершенно гладенькая. Я не буду вытаскивать, просто обычный кошелечек такой, большой кошелечек. Внутри она прикреплена вот здесь вот застежками, то есть на одном карабине здесь две сумки прикреплены, чтобы, если что, сумку было просто не вытащить из кармана. И с одной стороны вот такие вот застежки. То есть ничего особенного в этой сумке нет, но достоинство в том, что у нее большая ручка. Если честно, мне надоело носить сумки под мышками Мне захотелось просто сумку с большой ручкой, чтобы можно было ее повесить на плечо, чтобы она была очень удобна. Вот, по обстоятельств я купила себе еще сумочку, летнюю сумочку такую пляжную в морском стиле, очень удачно. И мне понравилось, что В Каре они принимают спасибо от Сбербанка. Одно время в Зенде не принимали спасибо от Сбербанка. Это было удобно, за счет этого я накупала там очень много вещей, потому что эти спасибо мне просто негде тратить в интернет-магазинах, особенно в том, книги я не покупаю, мне достаточно, я скачиваю все, что я хочу, я скачиваю, тем более, что в книгах не продается того, что мне лично нужно, и я, в общем-то, скачиваю там, где мне надо. Вот, я купила отличную пляжную сумку. Стоила она мне всего 91 рубль. Учитывая то, что с меня все остальное списали... Спасибо от Сбербанка В общем-то я посчитала, что эта покупка очень удачная За вот эту белую сумку я значит, на ценнике Жалко, я просто все уже вытащила, я не думала делать видео Но я просто хочу задать вам один вопрос И ваше мнение в общем, на меня наложило очень неприятный отпечаток То, что там произошло в видео я назову «Осторожная расстройка в каре» вот и в общем то я пришла сумка стоила 2 300, 2 300. ну я так посмотрела думаю интересно 2 300 получается две сумки то есть если 2 300 разделить пополам получается 1150 каждая сумка ну в общем то это нормально это реально то есть хочу вытащу нашу планшетиком хочу нашу вот этой отдельно перфорированной сумкой хочу ношу их вместе соединенные вместе и удобно она там как сумочкой получается. Ну, в общем-то, я так подумала-подумала, решила, думаю, хорошо, думаю, сделаю. Думаю, возьму. Но э, я знала, что у них есть рассрочка. Или можно расплачиваться картой холва, которая якобы за меня платит проценты. Вот я обращаю внимание именно на это. Вот то, что, говорю, для дураков, для лохов, ну, наверное, сейчас, в общем-то, на людей. У меня просто не было настроения им что-то доказывать. Я поняла, что они набирают молодняка, набирают, тем более там женщина была, она была почти моего возраста. Она мне так, ну, так она мне хотела в сандали эти покупки, Но ну, так она мне хотела. Ну, может быть, и хорошо, что она подошла, потому что мне вот эта э, пляжная сумка очень понравилась, и я очень хотела ее взять. И чего-то вот я так задумалась, думаю, ну, ну не знаю, я задумалась, и... если честно, деньги не хотелось отдавать, и, так, и я так прошла, но сумку увидела в первый раз, вот. а вот эту сумку я наблюдала уже долго, но в течение, как говорится, этого сезона, она мне очень понравилась, эта сумка. Значит, 2.300, ну, 2.300 я прошла, и вдруг она ко мне подскакивает и начинает, значит, свои маркетинговые объяснения, начинает свои маркетинговые уловки. Ну, в общем, ой, давайте, давайте, мы вам все оформим, можно рассрочку. А я подхожу, говорю, вы знаете, кстати, вот прошлый раз, когда я подходила, эту сумку я попыталась, ее сама просто взяла, попыталась ее взять рассрочку, они начали по номеру телефона, значит, для чего берутся номера телефона, вы сами понимаете, что потом ваш номер телефона засорять своими SMS ами вот, именно только для этого берется вот как гипермаркет-линия, он взял, якобы там проводились выигрыши, хотя мы прекрасно знаем, что выигрывают только те, кто должен выиграть. Но все равно мы регистрировались. Мне было просто интересно в этом поучаствовать. А теперь ко мой телефон, говорит, эта линия постоянно присылает всякий хлам, который я уже в этой линии больше не покупаю. Раньше мы отварились только там, больше теперь я уже ушла от этой линии. Единственное, что в линии там хорошая выпечка, она мне нравится. Мы пробовали поменять место покупки, и вы знаете, мне не понравилось. Поэтому поняли, что единственное, что мы будем покупать в линии, это выпечку. Вот. Она, она там очень даже неплохая. Там и батоны, и булки они пекут, и в общем-то есть там то, что мне очень нравится, и отказываться мы не собираемся. Вот, а все остальное мы покупаем теперь в другом магазине, и рядом с этим магазином, там в торговом центре, находится Гарри. И, в общем, уже второй раз, когда я зашла, и я вот ей сказала, я обратила внимание как раз на вот эту пляжную сумку, она, ой, вот вы знаете, а может быть еще вы что-нибудь хотите? Я говорю, ну, вообще мне нравится одна сумка, я говорю, ну, мне раз ручку не дали. Правда? И, значит, что они делают? А тогда, а тогда сам директор магазина два раза пытался я и на один номер телефона, и на другой номер телефона. Значит, они отказали в рассрочке. Вам отказано. Значит, я вам сейчас объясню, почему. И поэтому вот, чтобы вы, зная то, что я сейчас скажу, не расстраивались. Я что-то вот, вы знаете, когда мне отказали, что-то вот я так мерзко мне стала. И, самое главное, вообще не добьешься... Нет, мы не знаем. То есть, это, понимаете, как, по второй раз, вот сейчас я объясню, и вы все поймете. Второй раз я прихожу, она звучит, «Ой, вы знаете, давайте попробуем». И тут она всех спрашивает, «Ой, ну, вы знаете, у нас в компьютере вы будете». То есть, смотрите, они собирают базу. То есть, первый раз они мне отказали, но в базе я у них есть. А у меня с собой тогда был паспорт. Они, Ну, рассрочку, естественно, они без паспорта не дадут. То есть, что человек уже с паспортом, уже все есть, уже «пожалуйста». Вот, я расстроилась и повернулась, конечно, ушла, мне больше не захотелось. И тут вдруг она выдает, и вдруг мне на номер телефона, она опять посылает запросы на номер телефона, мне приходит, что мне одобрена э, рассрочка в 10 400 рублей. Я смекнула, что это обычная маркетинговая уловка, чтобы, знаете как, набивать себе цену. Вот сейчас я тебе отказал, а вот сейчас вот хопа, раз, и я тебе дал. Вот, чтобы ты... А, вот, а возрадуйся же ты такому счастью, понимаете, вот это меня уже вот не то, что насторожило, мне стало очень неприятно. И, значит, стоял вопрос о двух сумках, одна стоила меньше двух тысяч, другая две тысячи с копейками, вот это, и она сказала, что, мол, нет бы, мол, в рассрочку даем только сумки свыше двух тысяч. Ну, я пошла, ну, хорошо, хорошо. Значит, оформляем рассрочку, я, они дают на 3 месяца и на 6 месяцев. Ну, я говорю, на 6 месяцев, давайте, говорю, я знаю, что там будет около 400 рублей, вот, мне вполне это нормально. Смогу отдать сразу, отдам сразу, не смогу, не смогу. То есть, сейчас вот я смогу, допустим, отдать половину. Вот, мы оформляем эту рассрочку, там вышло, да, как я и сказала, около 400 рублей, точную сумму уже не помню, но ну, 2 300 разделите на 6, вы получите сумму. Значит, э, они пробивают чек, и на этом чеке как раз все даты, все шесть дат, которые, до которых вы должны совершить очередной платеж. Значит, и что я смотрю на чеки? На чеке пробито э, 2047 рублей. А я так а я говорю, так значит, говорю, получается, это у вас не рассрочка, говорю, это кредит. Вот. Нет, нет, нет, что вы что? Вот, вы вот смотрите, они пробили на чеке 2047 рублей. Сумка стоит на, на ценнике 2 300. И самое главное, что если вы будете покупать эту сумку, вы заплатите за нее 2 300. Вы смотрите здесь фишку. Значит, я говорю, а как, Говорю, а на, а на чеке вы пробиваете 2047 рублей? Нет, нет, нет, вот вы понимаете, это мы за вас платим проценты. Они пробивают чек 2047, ну вообще-то считать я умею. Я торговала на фондовой бирже, я делала ставки, я могу вычислить плечо, я могу вычислить маржу. Это буквально делается очень быстро. Поэтому я говорю это к тому, что ну здесь-то разобраться в том, что сумма 2.300 намного больше, чем сумма 2.47. И никто за меня, мне не предлагают платить 2.047, а они пробивают себе 2.300. Мне пробили 2.47, а мне предлагают заплатить 2 300, то есть фактически 250 рублей у них стоит вот эта рассрочка. Но все дело в том, что если бы я покупала вот те сумки, которые вы покупаете свыше 2000 вы сразу, когда вы расплачиваетесь сразу, вы сразу автоматически каре платите рассрочку. То есть понимаете, вот этот обман. И мне вот, я не то что думала, я вот думала, думала, а потом решила все-таки сделать видео по этому поводу, потому что, вот вы знаете, я не знаю, каким образом это еще, вот как вот это оценить, но это обман, это самый настоящий обман, лохотрон который, конечно, у них очень интересно, у них есть там интересный момент, мне очень понравилась желтая такая пастельная сумка, очень понравилась, я прямо вот прикипела душу. она тут же мне хотела в сандалить еще, потому что 10-400, вычитаем 2-300, 8-100 осталось, пожалуйста, пожалуйста, вот идите выбирайте еще, я говорю, я говорю, женщина, говорю, мне больше ничего не надо, то есть они настолько были уверены, что вот этот ее маркетинг, она была по, вот, я просто видела, что она была просто счастлива, что вот она взяла и продала мне, вот вы понимаете, наверное, по всей видимости, им нужно нормы по продажам делать, уже вот ты сегодня должна продать там 10 сумок, вот она мне хотела на эти 10 400, наверное, встандалить вот эти сумки, вот. единственное, что я даже в гипермаркет всегда хожу, я всегда четко знаю, что мне надо купить. Я хожу всегда насытый даже если не насытый желудок, я всегда могу удержать себя от лишних покупок. То есть я не страдаю вот этим, как говорится, я не собака Павлова и заставить меня сделать лишнюю покупку нельзя. Но вот тут я просто увидела, просто вот разгорилась из-за того, что я увидела вот эту пляжную сумку, она мне очень понравилась. Она в морском стиле, мне нужна была сумка в морском стиле, я просто поняла, что это именно та сумка, которую мне хотелось. Потому что мне даже 100 рублей не хочется лишний раз платить для того, чтобы их просто выкидывать кому-то. Потому что деньги сейчас, вот я сейчас смотрю очень много видео, наша страна нищает и нищает, как говорится, деньги идут к подонкам. Вот страна совершенно говорят, что нашей страной управляют куклы. Я просто увидела. Сейчас вот я смотрела, я услышала информацию о том, что Путин пытался стабилизировать рубль, он пытался что-то сделать, и Путина взорвали. Так что с 2002 года нами управляет простая кукла. Вот, и я просто удивлялась, я все время думала, что, почему развелась Путина, потому что мы все видели развод принцессы Дианы, и что из этого вышло. Диану убили, в конце концов. Вот, и здесь мне было просто... Я поняла, что что-то там происходит, потому что это... Они, в общем-то, были такого возраста, они практически моего возраста, а мы воспитаны, извините меня, не так, чтобы мужей менять как перчатки или жен менять как перчатки, мы были воспитаны в очень стабильном таком менталитете, достаточно совершенно другом, который сейчас воспитывается в разврате, мы воспитаны не были. вот И поэтому меня очень сильно интересовала вот эта система. И я вот вчера накопала, и вчера я просто увидела, что действительно Путина взорвали, и Путин, оказывается, был за границей, по всей видимости, когда Путин умер... Вот, и потом уже э, те самые, Татьяна Карацова, э, вот я посмотрела ее ролик, она предоставила то, что вот сама Путина дала э, объяснение, что я была вынуждена показываться совершенно чужим нечеловеком. Говорит, я этого просто вынести не могла. А потом мне сказали, что ему приготовили замену, что клона готовят и ей. И как только клон будет готов, потому что боялись, естественно, что она скажет что-то лишнее, как только клон будет готов, ее уберут. Собственно говоря, то же самое, уч учить, принцип. И Диана. Вот, и сейчас вот э, мы все прекрасно видели, какой там на Лазурном берегу устроили там ажиотаж, вот здесь живет здесь подонок, здесь живет убийца и так далее, вот возле дома, как раз на Лазурном берегу, скорее всего, что там, где живет Путин, и она уехала, поменяла отчество, даже отчество поменяла, то есть, понимаете, э, здесь действительно, в общем-то, было все шито белыми нитками и понятно было о том, что что-то произошло. И вот мне очень приятно, что я наконец-таки для себя просто я раскопала, я, я дала ответ на то, почему она развелась с Путиным, она развелась уже с клоном, а нам-то никто не, точно так же, как и королева Елизавета, ее уже давным-давно нет, потому что в ее бы присутствии не творилось бы то, что там сейчас происходит. И мужик на мужике не женился бы, и на черной принцессе там, и черной бы принцессы бы в Англии бы не было, что принц Гарри там устроил. Поэтому тут понятно, что тут уже поменялись правила, там же кто, во что, гораст. Там и голова человека показали, спрыгивающего из Букингемского дворца. Поэтому тут уже, в общем-то, все, все понятно, что королева умерла, да здравствует король. В общем, правят там, правят. И сейчас в разнос пошел этот. Винзоры пошли в разнос. В общем, что там будет неизвестно. И то же самое здесь, что живого Путина уже нет. Вот, и нам показывают вот этого клона, и, в общем-то, вчера я посмотрела то, что вот э, мне было просто очень интересно. Поэтому вот в связи со всем этим я вот просто посмотрела на вот это карри, я просто поняла, э, что вот эти, э, вот эти сумки, которые Кари продает у себя, э, которые Кари продает вот больше 2-2 тысяч, они уже содержат рас, рассрочку. То есть, если вы оплачиваете сумму сумки больше двух тысяч сразу, вы автоматически выплачиваете рассрочку. Объясните мне, зачем вам это нужно? А, ну, если Я понимаю, конечно, если сумка понравилась, но ну, мне, допустим, сумка понравилась, я давно ходила, присматривалась, и как-то вот... Все-таки эту сумку у меня в руках оказалась пока что она совершенно не оплачена. Я не люблю, конечно, такие покупки, но в любом случае я решила, что это будет достаточно нормально сделать, потому что белая сумка мне была нужна вот но мне очень неприятно, что меня посчитали, извините меня, за, за дуру, которой можно втюхать, то, что они продают мне, они печатают в чеке 249, 47, 2047, мне считают 2300 и говорят, что они за меня выплачивают проценты. Ну, вы понимаете, надо быть полным идиотом. Поэтому я считаю так, что а, вы должны знать о том, что в каре те сумки, которые больше 2000 стоят, они уже, уже продаются там, нацениваются именно с с оплатой рассрочки, поэтому я считаю, что каждый должен э, просто <смех> использовать это все и использовать эту рассрочку. Пусть им, пусть, как говорится, они ждут и пусть они, потому что одно дело, когда рассрочку сразу оплачивают, естественно, другое дело, когда неизвестно, когда там 6 месяцев и так далее. Вот. Э, берите эти сумки в рассрочку, потому что так в принципе э, оно не составляет труда расплатиться вот за эти сумки, и, с другой стороны, это просто, это просто удобная покупка. Извиняюсь, муха летает, просто уже надоело Вот, это очень удобная покупка. У меня, допустим, вот, вот эти вот покупки. И, кстати, Кари хорошо, при, кари хорошо э, применяет э, вот эти вот э, «Спасибо» от Сбербанка. У меня их до такой степени накопилось. Просто в тех магазинах, где они там рекламируют, я не покупаю. Вот, а вот в этих вот магазинах в Каре мне было очень удобно, в общем-то я считаю, что морскую сумку я купила очень удачно, я хожу с ней за продуктами, все, она очень крепкая, выносит вдобавок ко всему она еще симпатичная. Вот, с ней не стыдно, как говорится, идти в магазин, и очень приятно, она выглядит внешне в морском стиле, вся в полосочку, такая бело синяя полосочка, вот. Так что кари, как и все остальные магазины, нас обманывает и разводит, говоря нам вот это вот все. И неприятный момент, когда... Так что, если вы все-таки считаете, вот стоите и думаете, сумку заплатить, заплатить сумку до 2000 или больше 2000, то берите до 2000. До 2000 в любом случае вы оплачиваете чисто покупку сумки. А уже больше 2000 вы одновременно будете оплачивать рассрочку, даже если вам ее не дадут. И не отчаивайтесь, если вам рассрочку сразу не дали. Вот они так делают, это маркетинговый ход, чтобы набить себе цену. Они так делают специально. И человек, обрадовавшись, что ему сумку дали, что ему наконец-таки рассрочку дали, «Ой, целые 10 тысяч 400 рублей!» Вот, и сразу вот побежит, накупать вот да-да-да, вот вы понимаете, вот давайте с вами сумочку еще, я говорю, вы знаете что, говорю спасибо большое, говорю, но я уже сама говорю знаю, что я буду делать дальше, то есть они настолько тебя берут в оборот, они, она вот поняла, она поняла, что она меня вот раскрутила, ну я просто пришла так... Так получилось, эта сумка мне давно нравилась, и мне нужна была белая сумка, я не покупала белую сумку. Но то, что и то, что вот, вот этот момент обмана мне не понравился, и в общем-то мне неприятно, когда ха, вот эти вот все ха, минагеры, как их называла задорно, считают, что они тебя раскрутили, и давай наезжать на тебя дальше. Вот, поэтому учтите... И если у вас встает вопрос, выбирать сумку до 2000 или больше, если, если это, в общем-то, для вас равноценная покупка, то покупайте меньше 2000. В любом случае, вы не будете оплачивать невоспользованную рассрочку. Вот вот, такого, вот такой вот момент. Неприятно, очень неприятно. Магазин вроде бы такой там. Я не знаю там насчет Пьера Кардена. Вроде как я хотела там кое-что купить, но так и не решилась. Так и, так и не стала покупать. В общем-то, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А Магазин большой, э, очень большой ассортимент, э, очень много всего. Вот и в частности для айфона там можно было купить за 99 шнур для, за, для зарядки. Я когда приехала, позвонила на своему и говорю, скажу, у тебя есть шнур? я говорю, а сколько стоит? Я знаю, что сейчас эти все китайские поделки, ну, сотню он будет стоить. Я приезжаю туда к нему, 350, ну, здесь вот, вы я говорю, все, все, спасибо, спасибо, больше ничего знать не хочу. Спасибо, я куплю в другом месте. И в каре я купила шнур для зарядки айфона, я купила его за 99 рублей, вот. Всего вам хорошего. Надеюсь, информация будет полезной. А у меня остался очень нехороший осадок от этого магазина: обман, он и есть обман, неприятное ощущение. Такие все минагеры, такие все продавцы либо они не хотят к тебе подходить, либо они вот так вот рьяно думают, что они тебя раскрутили. Просто, как бы, как бы говорится, она попала просто под руку в нужный момент. И я купила то, что я хотела купить, но без рассрочки я бы этого не покупала. Потому что сумка искусственная... И как-то вот, ну, все равно две сумки за тысячу с копейками, в общем-то, две белые сумки, в принципе, это неплохо. Я люблю вещи-трансформеры, когда можно и одной вещи, и второй, и вместе, это интересно. И одежду я себе делаю тоже, трансформеры, чтобы можно, можно и пальто, можно и длинным пальто, можно и коротким, можно рукава стегнуть сделать две трети, можно пристегнуть, сделать длинный рукав. Вот, я люблю такие вещи, вот, а вот обман, обман, он как был неприятен, так и остается. Спасибо за прослушивание, спасибо за... Если у вас есть мнение по этому поводу, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях, потому что, честное слово, я не знаю, как к этому относиться. Сумку я хотела, сумку я хотела, но вот этот вот гадкий осадок, вот как будто в душу насрали, понимаете, вот этим вот обманом. И еще убеждаю, что это, оказывается, они за меня платят. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если информация была полезна.